Лайфхаки на даче, лайфхаки в школе, в квартире, на работе или лайфхак на кухне. Также хорошо заходят лайфхаки в гостях и популярные лайфхаки на экзамене. Можете сделать рейтинг каких-либо лайфхаков. Лайфхаки – прибыльная, интересная, яркая и всегда востребованная тема, а правильный выбор ниши – это гарантия успеха для вас, для вашего канала, а следовательно получение высокого дохода. Восемь практических советов сделают ваш канал успешным и прибыльным. Приложите усилия. Приготовьте контент-план.